Добрый день, друзья мои. Сегодня 18... что я говорю опять? 26 июня 2017 года. Вот это бывший штаб. Я вчера его показывала, это сейчас наркологический диспансер. Вот это бывший плац. Строятся дома, я говорила, три пятиэтажки. И вдалеке виднеется казарма. И была еще одна казарма здесь, ее нет. И вместо нее сейчас с той стороны ну, большая куча грунта. Так, и вот я иду в сторону, рядом с плацем бывшим. Ой, какой ветер. Так, я извиняюсь за посторонние шумы и за ветер который сегодня дует, вообще на улице плюс 14, неохота было даже из дома выходить. Это бывший плац, видите, жизнь бурлит, все идет, и все строится, год уже строится. Напротив, жилой дом. Жилой дом, он длинный, не знаю, был он тут или нет, но сейчас тут частный, ну, частный дом, живут люди тут, семья живет. Так, видите, вдалеке бывший учебный корпус, это Сейчас тоже жилой дом. А это следующее здание, которое находится рядом с плацем. Может быть, это и была офицерская столовая. Но потом в советские, ой, в советские годы, в постсоветские пост, пост годы здесь открыли бар или кафе. Но сейчас оно закрыто. Немножко тут облагородили. Облагородили территорию. Славочки стоят симпатичные. И здесь был бар. В этом баре он работал до утра, 24 часа. Вот вывеска даже сохранилась. В этом баре приходили Каспи его звали, о как. Приходили люди отдыхать до утра, напивались до полусмерти. И один или даже два случая произошли таких, что Утром в 6 часов, в 5 часов утра люди шли здесь работать на пекарню. Частная пекарня, бывшая солдатская столовой была открыта, потому что... И тут одну женщину поймали как раз возле штаба там. В общем, издевались над ней. Один мужик издевался и убил, короче. Женщина шла на работу. Вот такой случай произошел. После этого, наверное, закрыли этот Каспий. Здание стоит, оно в частных руках. Наверное, здесь была столовая. Так, а вот это я вижу сейчас перед собой с торца учебный корпус, в котором живут люди. Я сейчас пройду туда с той стороны, где есть выход на дорогу, на Первомайку. Как ее называли солдатики? Долина смерти. Так, я сейчас нахожусь на территории бывшего учебного корпуса. Я потом зайду еще в подъезды, покажу, как там. Вот. и прямо передо мной это казарма. Значит, когда-то во время передачи, во времена передач, сюда вложили много денег, вставили пластиковые окна и хотели между людьми что ли распределить. Ну, короче, стоит все пустое. Вода в подвал затекает, рушится потихонечку. Ну что, здесь забор какой-то костлявый построен. Ну не могу я туда и пролезть. Наверное, так и не пролезу. Первый этаж весь в этих, решеткой заделаны окна. Ну, в общем, таким образом... Так, а, а это торцовая часть учебного корпуса. Сзади еще какое-то здание стоит. Сейчас мы туда пройдем. Тропинка. Она сейчас действует, Это тропинка. Люди ходят в сторону Первомайки. Сюда пешочком. Так. Это вот торцовая часть корпуса. Казармы. Я, как выяснила, это казарма была. Все заросло кустами, конечно, тут. Еще тут хорошего нету. Но я хочу подойти к забору. Наверняка тут, так тут даже плитка какая-то лежит. Наверняка тут солдатики в самоволочку гуляли по этой тротиночке. Честно-то говоря. Костер кто-то жог. Вот он наш заборчик. Сохранился бетонный Деланный на века Тут дорога на Первомайку Видна Ну и все и Забор уходит Да О, еще одна Дырочка в заборе Такая прикольная Тут точно в самоволку ходили Даже люди ходят Сейчас я, наверное, пойду Оказывается, тут еще одна тропа есть а теперь с другой стороны смотрю на это здание казармы. И вот она, еще одна тропа, я даже о ней не знала. Сейчас пройдем за учебный корпус, там еще какие-то есть здания. Так, я сошла в первый подъезд учебного корпуса. Как тут раньше было, я не знаю, конечно. Но сейчас здесь так, секции сделаны. В одну сторону четыре квартиры. Нет, две. С эту сторону две квартиры. Так, поднимаемся выше. Лестницы широкие, шикарные. Ну, вообще-то, самые светлые подъезды, наверное, во всем городе. Так, вот это площадка. А там вдали виднеется кирпичный дом. Это новый на месте старого магазина возле КПП. Дальше идем. Ну вот так все. Три подъезда, все. Сколько тут? Четыре этажа. Все четыре этажа. Вот квартиры. Так, здесь 90-е годы. 99-го, наверное, отремонтировали. И с той поры тут ничего не менялось. Это вид с четвертого этажа из подъезда учебного корпуса на плац. Заложен один дом, там вот второй, наверное, иначе третий. А вот там, где гора грунта, стояла вторая казарма где же как первая здесь сфоткать? вот первая казарма которая... или наоборот вторая где сейчас я была а это была вторая сейчас гора грунта виднеется крыша КПП и вот новое двухэтажное здание на месте старого магазина вот так идет тут строительство все снесли вот много деревьев было, все вырубили и работает, всю зиму работала вот этот кран сваи вбивали шумело на весь околоток вот таким образом такой тут вид ну надо сказать, что в этом доме живут Самостоятельные порядочные люди в основном за территорией ухаживают, без управляющей компании. Все взяли власть в свои руки и живут. Так, а это тоже подъезд четвертого этажа и на лестницу выход. Но это туда, наверх, на крышу. Так вот, внесли цветов у них тут море до самого потолка вот так вот они живут, молодцы хоть что-то радует ну а Стелла возле учебного корпуса находится сейчас в таком состоянии, даже не понять что на ней было изображено и перед ней почетно стоят два мусорных бака вот такая канавка вокруг дома сделана заботливыми солдатскими руками вот она идет по периметру за мусоре правда но еще живая я сейчас нахожусь с тыльной стороны учебного корпуса вот какая-то тропиночка ведет кверху и я пошла посмотреть что тут находится а тут находится некое здание Кунгур металл что ли написано продажа и как мне сказали жильцы этого дома здесь полиция ставит машину то есть гаражи для полиции подойдем поближе хотя нет тут машины стоят с противоположной стороны тоже подойдем поближе наверняка здесь были Какие-то гаражи. Вот в таком состоянии дорога, ведущая к ним. Поребрики, лужи. Там какая-то площадочка. Ну вот. Что за площадочка? Что-то на ней ведь было. Сейчас подойдем и узнаем, что там. Вышел некий мужчинка идем на разведку ну вот я заглядываю в один из гаражей конечно тут темноватенько лежат тут арматуры всякие какие-то собаки галкают Ну остальные боксы закрыты ты ну плиты ничто не разрушишь везде где плиты лежат там конечно Так, Ну вот эти плиты неубиваемые, бетонные. Ничто с ними не стало. А там, где был асфальт, вышущие лужи. Тут вот рядом с гаражами, с бывшими гаражами, еще появилось одно здание. Но люди говорят, что оно появилось уже после того. Сейчас подойдем, узнаем, что там находится компания твоя бухгалтерия не знаю была у нас здесь тогда или нет но это вот там сзади гаражи и справа учебный корпус тут за деревьями снова гаражи и вот в этих-то гаражах наверняка и ставят свои машины наши доблестные да я сейчас приближу еще там просматриваются машинки там гаражи для ДПС и других. Тут какая-то площадка. И тут большая довольно-таки площадь. Заасфальтированная раньше была, видимо. Не знаю, что тут. Там снова гаражи. А тут смотровая яма, насколько я понимаю. ну Правильно растут. Была техника. Вот она и яма смотровая. Смотрите. Немножечко она подзамусорилась. Но следы к ней ведут. Значит тут тоже смотрят. Там бетонная стена какая-то. Кустиках. Я как тайный шпион прокралась поближе к этим гаражам, где стоят полицейские машины, всевозможные, и сняла их, а то еще меня тут заметут. Так. Ну вот я нахожусь с задней, с тыльной стороны вот этих гаражей. Между гаражами и новая солдатская столовая. Некоторые люди писали, что при них этой столовой не было. Ну вот я нахожусь с задней стороны этой столовой. С задней стороны Каспия. Но здесь тоже стоит бетонный забор. То есть гаражи, техническая часть вот эта, она отделялась от столовой. Тут что-то мы роем. Что роем, мы не знаем. Может забор хотят украсть? Я куда-нибудь деть сделанные на века вещи. Да. Что-то копали. И плиты заборные стоят. Трансформатор, судя по всему. Или что-то такое электрическое. Так, тропиночка ведет к задней стороне, к тыльной стороне. Солдатская столовая, трансформаторы и тут провода. Но, надо сказать, не так все потеряно. Я смотрела про воинскую часть в одной из союзных республик бывших. Там вообще камня на камне не осталось. Все разнести, все до кирпичика. А здесь все-таки есть какая-то вторая жизнь у этого военного городка. Все, много территорий. Ну, вовремя отдали городу, на баланс города. Если бы не отдали, так тоже бы было, камня на камне не оставшись. Вовремя отдали городу, поэтому а город распродал в частные руки много чего. И поэтому и сохранилось немножко. Вот дверь в столовую с той стороны. Здесь подвозили продукты. А вот где решетки наверняка их хранили, чтобы никто не ворвал. Ну не зайти вовнутрь туда, конечно, я и боюсь. Да не то, что боюсь, а не знаю даже как сказать. Бомжики тут бывают живут. Ну вот все загорожено. Все загорожено. Но опять же в стене есть дыра. В эту дыру я и зайду, потому что я там кое-что увидела. Так. Так, так, так. А, это к гаражам. Сейчас я тут пролезу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Едет машина какая-то. Нас спрятать, я то сейчас скажут, что за шпион. А я увидела вот на крыше гаража стоит остров кабины. Вот я что хотела сфоткать вот. Ох, шпионка. Ну кто знает, кто знает, от какой машины это. Видите, стоит прямо на крыше кабина это столовая с торца так вот закрыты окна, чтобы туда никто не лазил вот на первого этажа кто-то предусмотрительно закрыл но одно окно все-таки открыто вот я поднялась по дороге кверху от солдатской столовой и за тем зданием, которое написано библиотека Находится некое поле, не заросшее кустами, а заросшее только травкой. Что-то тут, наверное, тоже было. Не могу сказать. Я здесь не была в то время. Вот там такое поле. А по левую сторону лежат плиты. То ли они были в употреблении, то ли они так и лежат в советских времен еще. Не могу сказать. Вот такие здесь наскальные надписи на куче плит, которые тут и лежат. Куда они тут взялись, я, конечно, не знаю. Вот эти же блоки только с другой стороны. И еще по, по левую сторону тоже лежат эти же блоки всевозможные. И тут мы видим старинное здание с гербом. с решетками на окнах пройти бы туда а, вот там машинка-то наверху стоит на гаражи. там гаражи, диагностика здесь даже где-то есть автошкола ну, в общем-то, в таком виде все. Ой, сколько тут этих плит. Я как-то с ребятишками своими гуляла тут. Видимо, разбирают вот эти гаражи, потому что когда-то позапрошлым году я еще заходила сюда с ними. С пацанами своими. Был я тут крыши. Вот они тут обучаются кто-то. И еще все много-много плит которые можно использовать в дальнейшем для строительства. Так, ну все. Тут даже заглядывать некуда. Все без крыш стоит. То есть эти здания бы разбираются, чтобы никого не придавило крышей. Потому что куча поддонов вот там лежит. Чтобы никого не придавило. Ребятня бегает здесь. Сожгли они свинарник, подожгли клуб бывший. Но правда таких случаев-то не было убийственных в пожаре. Так, Ой, тихо, тихо, тихо. Да я лезу. Ребята, куда? Я тут вижу вешалка. Ну или хотя бы доска с какими-то гвоздями потолка нет Ну, была какая-то коморка видите даже с панелями покрашена все Дверь утепленная ватой матрасом а вот и москвич газ 24 наверное или газ21 еще стоит в кустах затаившись рядом с авторицеем наконец-то я подошла к входной части гараж увд внутри гаража снимать не буду постесняюсь как бы мне тут руки не связали но находясь на территории военного городка и на выходе из него часто видела как сюда заезжают машины дорожно-патрульной службы так вот эта смотровая площадка боюсь ошибиться нет не исполна в общем, короче, для ремонта машин. Так. И они сюда заезжают, и здесь отдыхают эти машины. Гараж УВД, управление внутренних дел. Так на дверях и написано, на воротах. Тут вот такая площадочка. Вот, даже шлагбаум. Во. Такие плиты треугольные лежат. Ничего им с ними не случилось за 50 лет. Как они лежали, так и лежат. Это вам не асфальт, ребята. А вот впереди я вижу старинные постройки. Не из кирпича, а из каких-то блоков. Наверняка это были склады какие-нибудь. Потому что и ворота высокие для заезда машин. И здание такое не... Невысокая сама по себе. Я так думаю, что здесь были склады. Ну и дальше как бы хоздвор, возможно. О, да тут какой-то бункер еще. Это я нахожусь с задней стороны старсовой части тех складов. Ничего себе! Чуть я одна сюда пошла. Какое-то огромное, какое огромное здание. Так, какая-то банька построена, видимо, уже потом, а после. Но ну, что здание я стесняюсь пройти? Тут и надо с охранниками, мало ли что. Сейчас лето, не зима, мало ли что. Так. Когда раньше я тут бродила, гуляла с ребятами, с мальчишками, у меня было такое ощущение, что где-то здесь было овощи, хранились все. Может быть, я его и найду. Куда это я вышла, я не знаю. Но здесь продают какие-то пилы. Либо хоздвор, либо склады. Что вот это не такое. Сейчас мы мне все спросим. Так, ну здесь, походу, были склады. Какая-то арка даже. Даже с вентилями, с задвижками арка. Ну, тут тепло, наверное, заходило сюда. Задвижки даже, видите. Так, ну ладно. Скорее, ну сейчас вот здесь это здание отдано в частные руки. Находятся кое-какие мастерские, вот ленточные пилы сварка, ремонт и продажа. Здесь такое характерное крыльцо, что подъезжали машины и их разгружали, видимо. Я так поняла, что это были склады. Вот крылечко, оно все заросло. Все оно заросло. Замки, между прочим, новые. Ну, раз это в частных руках, да, хозяин пришел, закрыл и рядышком дверь. Тут, наверное, сидел старшина какой-нибудь. Поддоны сделаны из подручных средств. Ага, значит, там и внизу было что-то. Это вовсе хранилище, скорее всего. Что ж там написано-то? Не пойму никак. Ну я подойду поближе. Ничего не вижу. Ой, тихо! контролера консервов консервов помещение для хранения консервов какой-то сергей командовал Вон. да да так платформа значит там все-таки бункер внизу был для хранения всевозможных продуктов угу. несколько дверей Склады, склады, склады. Обойдем эти склады со стороны. Что это такое? Какой-то диван, ребята, диван. Вот он диван. Распотрошенный. Так, пара бревен. Парочка бревен. Ну, свеженькие бревенки. А тут кое-что еще с торца. Дверь внутрь. Так, ну-ка, отойдите. Что там, что там, что там? Ну, замочек свеженький. То есть тут хозяин есть у этого здания. Замки навесил. Ну, да. Так, обходим вокруг. Здесь сосны, сосновый бор начинается. Вот там просматривается, видимо, овощохранилище. Вот здесь вот. Так, площадочка. И вот здесь я вижу колючую проволоку. Столки сохранились. Проволоку никто в нет, не сдал. Вот она идет вдоль. А там еще какая-то труба какая-то труба, то есть еще одно хранящая была, ну, там уже первомайка прямо рядом с заборчиком идет, еще одно там здание какое-то, вот он заборчик уходит туда вдаль, в сосны иду по соке какой-то, дорожшей слева от меня вижу якобы Овощи хранилища, это я так предполагаю, но не уверена. Видите, плиты эти же лежат на крыше. Там вдалеке, наверное, свинарник виднеется, но его сожгли. Вот вышла на дорожку, которая ведет к свинарнику. Я так думаю, что это свинарник. Наши местные пацаны сказали, что это они его сожгли когда-то. Ну, все, что было деревянное, сгорело. Вот там Первомайка. Долина смерти. Как называли ее солдаты. Подойду поближе к свинарнику с этой стороны тоже какая-то ямка разбуровленная а вон мост через рень едет поезд товарный Так, и вот та колючая проволока, что я показывала в предыдущем сюжете, она протягивается до сих пор. И вот здесь, по-моему, даже забор вот этот бетонный, вот это вот, или это стена чего-то, или это уже забор. В некоторых комментариях я прочитала, что сюда ребята умудрялись девчонок водить. Молодцы какие. А травы цветут и пахнет медом. Вот они, где медоносы-то. Вот они. Правда, пахнет медом. Ну, вот все. Я дошла до свинарника. Дальше пока сегодня не пойду. Потом я схожу, покажу, в каком состоянии сейчас находятся офицерские дома. По Степана Разина 1, 3, с буквами АБВ в каком они сейчас состоянии находятся. Но вот тут еще рядом с футбольным полем был клуб. Рядом с футбольным полем, насколько я поняла, был клуб. А клубе сейчас напоминают только некоторые разбросанные кирпичи. И разросшиеся деревья по бокам, кусты вернее. Все, заросло, разобрано. Ну поле вот заросло тоже травкой. Вот это поле, крутонное. Вот Ты еще сюда не пробрались. Но какие-то ворота сохранились, но сейчас их уже и их нет. Да, дорога из, из плит, к гаражам и к тем зданиям, в которых я сейчас была. Прекрасная аллея из тополей. Свет проведен еще. Справа трасса, теплотрасса, там впереди есть котельная, она и сейчас работает, функционирует, передана на баланс города, за котельной была баня, в бане был бассейн, это из непроверенных источников я знаю, но туда тоже схожу, как быстро все меняется, вот совсем... Пару лет назад я на этих трубах. А, это не трубы, это вообще что такое? Я думала, это теплотрасса. А что это такое? Какая-то в бетоне завернуто сверху изоленты рубероидом. Я не знаю, что это такое. Какое-то лежит такое, почему оно в бетоне. Наверное, связь какая-нибудь или что. Ой, ну кто знает, напишите, что это такое. Я думаю, вот эти платрасы. Главное, сетка еще обмотана. Смотрите. Бетон, сетка. Хм. Интересное дело. Ну, это рядом с футбольным полем. А с противоположной стороны лес, Темный лес. Да Вот такие брат дела но все равно хоть есть хоть здесь камень на камне и военный городок построенный солдатскими трудолюбивыми руками кое в каких местах еще сохранился и живет второй жизнью. А это я вам не показала. Видимо, здание бывшей медсанчасти, двухэтажное, а небольшое. В нем сейчас находится лабак-лаборатория, оборудованная по всем современным требованиям. Вход с торца, вот это центральное кольцо. Все, принимают здесь анализы, все работает, все хорошо. Здание живет второй достойной жизнью. А напротив вот эти вот казармы. куда приезжали учиться, переучиваться. На танке. В общем приезжали туда учиться, там виднеется котельная и дальше сейчас я офицерские дома покажу одним глазом. Ну вот это в бору идет тропиночка, ко второму выходу из военного городка наверное здесь тоже был какой-нибудь КПП, потому что выходили на улицу отсюда ну, вернее, за пределы отсюда ведь тоже выходили. Вот такая ступенечка. Вот такая ступенечка заросшая вся. Мы ходим рядом. Да, вот это здание интересно так. Так интересно. Вот тут котельная. Дальше была баня. А в бане был бассейн. А вот здесь сохранились вот эти вот поребрики. Вот эти вот полосочки. Так, сохранилась железяка между ворот. Прохожу через ворота. И вот там я вижу офицерские дома. Три дома. Но к ним я подойду в следующий раз.